В общем, едем чуть-чуть по Лайту. Справа горы, вот диванчик можно отдохнуть. Я отглопин креста момент, моменты, я подозреваю. А. А. Еще и ничего. Нормально прошел. Настал тот момент, когда он, ты его возишь, а не он нас. А. Вот это вот называется по Лайту. Ну что, ребят, не катался год. Даже может больше. Сейчас прокатимся немножко. Гранитный дух Доброго дня. И я на своем ежки, ребят. Поедем по Лайту. Сейчас покажу, как у нас по Лайту. Когда давно не катался. Район Донской. Сейчас скажу точно, куда мы едем. Ребята, в общем, едем чуть-чуть по Лайту. Справа горы. Вот диванчик, можно отдохнуть. Слева тоже. Если моменты я подозреваю, посмотрим. И требовалось доказать. Сейчас я подобать. Сейчас Фу. Заведемся, поедем как-нибудь. Ютьюпа. началось сейчас заведемся Настал тот момент, когда... Его, блядь, пусть, а! -а, -а. <свеч> Это тебе не по дорогам ездить. Настал. Спускай, да настал тот момент, когда он... Ты его возишь, а не он нас. Да. Сколько вот такой, как у тебя и у него весит? Килограмм 120, 130? Да где-то 102... до 120. Хуже вообще. Тегать его. А, сейчас газанет выйдет. Да, разгон не взял херовобли. Ну и все. Вот так вот и ездят эти индуристы взад вперед, типа меня. Правда, был немножко хард. Но я этот хард не заснял. Сейчас катаемся по лайту, ребят. Вот это вот называется по лайту. Просто по травкам лесным. Катаемся и все. Вот. Можно горку найти, горку поштурмовать. Сегодня нас всего трое. Ой-ой-ой, что-то начинается. Вот в таких случаях можно и соскользнуть. Вниз надо ехать. Не знаю, что получится, но будем пробовать. Какой хороший спуск, ребят да. О. О. Можно вот так вправо Все Так, на первой Колдобины Колдобины Какие классные колдобины Okay.